Продолжаю освещать процесс создания новой оригинальной майки. В прошлый раз мы подбирали узор, а сейчас цвет, цветовое решение. Основным цветом мы решили сделать слоновую кость. Все-таки лето, хочется яркое, легкое, светлое. И сочетание будет отличаться от предыдущей слоновой кости, потому что майка портвейн, у нас сочеталась слоновая кость и собственно, цвет портвейн, который дал название майка. Я не хочу все делать одним цветом, поэтому вторым цветом мы подобрали Слоновая кость и солома. Отлично сочетаются, вместе смотрится здорово. Слоновая кость становится поярче, а солома понежнее. Цвета выбрали. И несмотря на то, что это полушерсть, это слонимская полушерсть, она очень тоненькая и изделия, внимание, нисколько не теплые, не жаркие. В них летом очень комфортно. Поэтому можно сочетать, миксовать. И совет пытливым натурам, которые хотят тоже попробовать это интересное занятие. Миксовка пряжи. Возьмите тот цвет, который вы хотите сделать основным и провяжите вместе с ним все цвета, которые у вас есть. Не думайте, что есть какие-то сочетаемые несочетаемые, вяжите все подряд. Вы удивитесь, какие классные сочетания могут давать несочетаемые цвета. Попробуйте, посмотрите, оцените, выберите. И уверена, что решение будет верным. И, возможно, очень необычным и интересным. Вот наше сочетание. Достаточно нежное. Солома и слоновая кость. И теперь узор. В прошлый раз я вам показала. И показала, что он такой невнятный. Поэтому решили выделить тенью. Процесс создания теньки тоже очень интересный и <laughs> захватывающий. Естественно, это провязка образцов. Образцов огромное количество. То есть мы и цветом пытались выделить, и контуром пытались выделить. И контуром мы цветом пытались выделить. Все образцы разные, их много. Видите, вот это все провязано, каждый образец провязан в разных цветах сочетания. Нашли оптимальное, которое нас устроило полностью, которое действительно под, под, подчеркивает и нежный цвет и интересную фактуру изделия и поскольку изделие оригинальное и отделка у него должна быть оригинальная и в следующем видео я вам покажу как мы будем оформлять края у новой оригинальной майки не пропустите